Итак, давайте посмотрим, как работает эта инвестиция на примере, чтобы уже понимать э, по деньгам, как это будет. Итак, что я сделал? У меня была 500 рублей в банкнота, которая сейчас у вас в машинке лежит. Такая же. Все, Мои то не, банкноты не менялись. На них я купил 200 рублей. И сейчас сколько бумажек? Шесть. Одна бумага превратилась в шесть Одна базута в 6 раз увеличивалась. Вот так работает монета.